Дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. 21 ноября Михайлов день. В православии день Архистратига Михаила. Архангела Михаила называют архистративом, что с греческого переводится, как главнокомандующий. Во многих семьях любят и почитают этого славного архангела. По всей Руси всегда чтили и строили храмы в честь архистратига Михаила. Русский народ по природе своей – защитник, имеющий жертвенную душу. Потому так и полюбился ему архангел Михаил, вставший на защиту истины. К нему обращаются в молитве об исцелении болящих, Вы в других нуждах. Но более всего, пожалуй, почитается он народом православным, как защитник душ умерших. Опираясь до дошедшей до нас времен предания, опытные священники советуют молиться под праздник Архангела Михаила с 20 на 21 ноября, ибо Архангел Михаил под свои праздники ночью находится на берегу долины Огненной и опускает правое крыло Геену Огненную, которая в это время гаснет. Молитесь под эти ночи, называя усопших по именам, и просите, чтобы он вывел их из ада, и он услышит молитву просящего. Помяните родных, знакомых и близких, называя их имена, и добавляя при этом и сродников по плоти до Адамова колена. Михайлов день пришел к вам в дом, Пусть мир достаток будет в нем, пусть солнце светит вам с небес, вы ждите в этот день чудес. Желаю благ всех и добра, а в семьях радости тепла.